Чтобы спасти Зету Прайма, Оптимус разрабатывает отчаянный план. Он с несколькими автоботами собирается сдаться в плен к Десептиконам. План срабатывает. И вскоре автоботы оказываются под конвоем на пути в Каон, столицу Десептиконов. Надеюсь, оптимус, ты знаешь, что делаешь. Верь мне, Бамблби. И следуй со мной. Оптимус прав. Мы попадали и не в такие переды. Ого. До да Мегатрона тут целая армия. Тихо. Идентификация завершена. Открываю главные ворота. Добро пожаловать в Као. Он-то отбился со Старскримом. Не такой уж крутой. SoundWave! Пленники прибыли! Начинаю переработку! Они воровали припасы недалеко от коона. Отправить переработку! Желерись, автофон! Переработка? Звучит не так страшно! Да? А что ты думаешь, они собираются перерабатывать? Иди, иди! Вот болван. Терпение. Осталось недолго. Что это за место? Пошёл, а потом... э, это что, гробы? Schon, schon. Энергонный мост снабжает энергией орбитальную базу Мегатрона. Столять! Готовь! Цельс! А -а -а -а! Теперь ты и автобот! Встать к стенке! А, Оптимус? Это ведь часть твоего плана, правда? Готовь! Оптимус! Оптимус! Похоже, я как раз вовремя. Это точно. Спасибо, Эйрейд. Все идет по плану. Добровольно сдавшись в плен, мы смогли попасть в тюрьму. И теперь у нас гораздо больше шансов спасти за эту прайму. А ты явно не торопился, Эйрейд. Люблю появляться эффектно. Можно спуститься по техническим коммуникациям на нижней этажи тюрьмы. Вероятно, за эту держит именно там. А ну, откройте. Удачи. пушку. Мы Можно, взять его. Где? Что это за место? Эй, Рейд говорил про технические коммуникации. Тревога, тревога. Автоботы сбежали из-под стражи. Всего Энергоглянки. Мы застанем их врасплох. Жаль, что при мне И сейчас эти... не Вот они! Нас заметили, как мило. Другое дело, ненавижу прятаться. Хватайте их оружие. Это тюремные поля десептиконов. Слыхал я байки об этом месте, но на самом деле вы еще ужаснее. Тут повсюду снайперы. вломить Он стреляет, надо отстреливаться. Секундочку. Есть! А я даже не испугался. Двигательная система стенохода еще работает. Мы его обезоружили. Теперь он слушает Поехали вниз. Это хорошо или плохо? Мы внутри вражеской тюрьмы И окружены разъяренными десептиконами Которые мечтают нас уничтожить Значит плохо С какой стороны посмотреть? А по-моему весело Давайте снесем парочку голов Только полюбуйтесь Наш гений вернулся Мегатрон я знал, что ты, ты попытаешься спасти, спасти Зету Прайма, поэтому я разыграл этот спектакль. Сообщение о Ваш захват в плен. Все лишь для того, чтобы ты предстал передо мной. Пробил твой час. Ты Мегатрон не шутит? Да, мы тоже. Полузабытые обиды Не обольщайся, Оптимус. Я, я стараюсь стать влагом всего Кибертрона. Энергонный мост моей орбитальной станции работает в полную силу. В моих руках бесконечный, бесконечный источник темного Энергона. С его помощью я верну нашей планете былую славу. Какой ценой, Мегатрон? Любой ценой. Планету. Ты сошел с ума, Мегандрон. Война убивает планету, которую ты хочешь спасти. Войну в у не только я. Но победа, победа будет злой! С Я упротил Амеку Суприма. С и остальные Праймы погибли. А, погибли. а, а ты что еще противишься неизбежному. В твоих силах положить конец войне, войне приняв войне единственно войне. правильное решение. Собери, Собери своих, своих автоботов и навсегда, навсегда покинь Кибертрон. Или оставайся и будешь уничтожен. уничтожен. Это наш дом, Мегатрон. Мы останемся, мы будем сражаться, и победа будет за нами.